Последние полгода предприниматели были озабочены покупательской способностью своих клиентов и оптимизацией бизнеса для того, чтобы выжить в эти нелегкие времена. И если у предпринимателей и оставалось время читать новые законы, то они концентрировали свое внимание на законах, которые вводили все новые и новые ограничения для бизнеса. И для многих предпринимателей, скорее всего, будет большой неожиданностью, когда после 25 ноября они придут в налоговую, чтобы подать документы на регистрацию регистрацию нового ООО или П, а документы у них не примут. О том, как не попасть в такую ситуацию, именно этот видеоролик. Досмотрите его до конца. Меня зовут Юлия Гошина, я руководитель центра сопровождения бизнеса Мирена. Мы помогаем делать бизнес наших клиентов успешным. С 25 ноября 2020 года Вступает в силу приказ ФНС России от 31 августа 2020 года номер ЕД-дефис 7-дефис 14-617 собака об утверждении форм и требований к оформлению документов, предоставляемых в регистрирующих орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских фермерских хозяйств. Этим приказом утверждены... Абсолютно новые формы для регистрации. В новых формах появилась возможность отражать в ВКРЛ следующее сведение. О наличии корпоративного договора и его содержания. Корпоративный договор – это договор между собственниками компании о корпоративных правах. Этот договор составляется помимо устава и учредительного договора. И в нем отражаются условия распределения дивидендов, принятия решений, выхода из общества и другие э, спорные вопросы, которые могут возникнуть в ходе деятельности между собственниками ООО. Также в ЮГРЛ теперь можно отразить сведения об использовании типового устава. Типовой устав – это документ, который утвержден законодательством и не содержит персональных данных организации. Его не надо прикладывать к документам при регистрации ООО в налоговом органе, и он не требует утверждения учредителями. Со слов законодателя, при использовании типовых уставов учредителям юридических лиц не потребуется квалифицированная помощь специалистов для составления устава. Контрагенты юридических лиц смогут сократить время на проверку учредительных документов, а регистрирующий орган может не проверять соответствие устава законодательству. Также в ЕГРЛ теперь можно отразить сведения о совместном или раздельном осуществлении полномочий руководителями юридического лица, если их несколько, о сочетании различных форм реорганизации и о продлении срока ликвидации ООО. Также введены разделы для указания электронного адреса юридического лица и наименования лица на иностранном языке. Отдельно стоит акцентировать внимание на то, что в новых формах адреса Регистрации юридического лица и места жительства физического лица, которые регистрируется в качестве индивидуального предпринимателя, теперь надо указывать в структурированной форме, установленной правилами присвоения изменения и аннулирования адресов, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года No 1221. При заполнении в формах адреса. Рекомендуется использовать федеральную информационную адресную систему, доступ к которой можно осуществить с сайта ФНС России – налог.ру. Также в новых формах есть графа, которая называется «Ограничение доступа к сведениям об учредителе». В этой графе можно поставить галочку «Только в трех случаях». В отношении юридического лица действуют меры ограничительного характера, введенные иностранным государством. Юридическое лицо является кредитной организацией, отнесенной к категории уполномоченных банков в соответствии с федеральным законом о государственном оборонном заказе, и если юридическое лицо имеет местонахождение на территории Республики Крым и Симферополя. Если после 25 ноября вы решите открывать новые ОО или П, то вам уже в налоговый орган надо подавать новые формы заявлений. Иначе вам откажут. Также хочу напомнить, что существует ряд возможностей открыть ООО П абсолютно бесплатно. Это можно сделать в случаях, если вы регистрируете индивидуального предпринимателя или ООО с одним учредителем, резидентом Российской Федерации. И при этом вам не надо составлять нетиповые формы учредительных документов. Сделать вы это можете в центрах мой бизнес, а также в таких же организациях, как наша центр сопровождения бизнеса Мирена, у которых заключены агентские соглашения на право предоставлять документы на регистрацию в налоговый орган электронно. Телефон нашего юридического отдела вы найдете в описании к этому видеоролику. И лично совет от меня. Перед тем, как открывать ООО и ИП, обязательно обратитесь к специалисту и проконсультируйтесь. Наше законодательство меняется очень быстро и часто незаметно для обычного предпринимателя. И чтобы не попасть в просаг, лучше обратиться к специалистам, которые постоянно в этом варятся и знают о всех нововведениях первыми. Верьте в себя и у вас все получится.